Скорее всего, всем своим метром чувствую, что денег должно быть больше. У меня стоматологические клиники, небольшая сеть. На данный момент около 30 объектов. Uh, постоянных uh, у нас 2 инженера, 5 прорабов, mm. около 80 рабочих. Да, 10, 10, 10. Занимаюсь предоставлением аутсорсинга, это в основном разнорабочие грузчики на разные предприятия, такие как там склады. Есть очень масса всего интересного. То есть можно кого-то оставить, под да, для боевых действий. Но на эмоциях мы присылаем все на, как бы да, когда нам это супер не Бывает, что ну, предприниматели влепили, влепили. Припили, припили, что-то получилось, что все плохо, да, потому что я там не ну, в общем чего-то там достиг. Она, наоборот, суперпроекты видит доходные и туда как-то нагружать. Плюс еще в риск уходить. Ну, то есть она ведет бухгалтерский учет, и все, да, соответственно, весь внутренний учет как бы, Веду я самостоятельно, еще и на это время убиваешь Видение по инвестициям у вас есть. Вот его осталось как раз крестить с управленческой отчетностью чтобы вы могли это видеть, да? И вот как раз финансисты закрывают все эти воли, что ну, этим занимаетесь не вы. Ну и, соответственно, ну вот, за год, ну, наверное, за год, да, где-то продавали на миллион четыре, наверное. Клиент один ушел, соответственно, обороты примерно там на 70% наверное, упали. Вот. И все, и мы просили. Минус товар, который стылили сотрудники, либо стылили клиенты. Надо там 20 заказов. Я не понимаю, как их достигнуть. Я вроде бы рекламу заливаю, заливаю, а пока нет. Вот, и управляющий пришел, уже у нас там, не знаю, там, январь, февраль, у нас все-таки нет данных, да, по пришел. Ну да, да, да. Я бы, я был убил. Я ну, просто декабрем сделал минус 600, и да. как бы, ну, я сделал 600. Нет, минус 600. давай, это управляющий сделал минус 600, еще сделал всем премии. Вот, но не было отчетности, чтобы об этом можно было догадаться. То есть, у меня сейчас штат снизился, количество людей, то есть а -а -а. сейчас проблема в том, что некого долбануть. Например, проблема в маркетинговых цифрах, мне надо долбить себя. Проблема там в найме не надо долбить себя. То есть, не знаю, напишите в чат финансисты, мы готовы помочь Денису, в общем, чтобы запутать его в нашу сеточку высокоэффективной прибыли у компании. У меня же был бизнес, ниша mm -hmm. строительства. И я там как раз внедряла, вот оттуда все пошло, от да. Mm -hmm. И прям мне вообще классно зашло, особенно вот, когда показывали mm -hmm. Сергея. Николай, надо, основная мысль, которая из этого всего вытекает, описывать бизнес-процессы, разделять, там, ставить планы, разделять вот эти все, Страшные вещи, как бы знаешь, не сдавать математику, да, поэтому такая сложная тема, Страшные таблицы. Вот эти все, да. Инвестору заплатить, кассовых разрывов нет. Количество докторов устраивает, конверсия верная. То есть это некое такое внутреннее ощущение, как бы безопасности. Ну, однозначно уже видно. На цифрах уже видно, где просадка, да, или где-либо доработка и... Ну, так как цифры-то у нас по большому счету все есть в отчете... Так, не, не, а, ком, вот. не компрометируй нашу компанию, у нас есть все цифры. сейчас пока порядок, порядок цифр Какой у тебя план? То долги и вообще понять реальную рентабельность, мы даже на таком уровне понять реальную рентабельность бизнеса, сколько мы прибыли получаем. Ну, ты на продавал сегодня сделок, а вот этих продаж вообще хватит, чтобы постоянно расходы у тебя загасить? Или нет? Где какие корректировки можно будет провести, с кем провести работу обсудить, почему допускаются ошибки. Мне, на самом деле девушки очень молодцы. Я почему изначально вопросы задавал, у нас не все да, просто я знал об этом. Ну, на самом деле, я в Сейчас я послушал, вот с ребятами разговаривал. Да, ну супер, вот финансовые потоки поймали, сейчас уже не так что там, давай запустим больше трафика, да, там, а уже на какие-то цифры опираться, потому что на цифры это быстрее, и безопаснее. Кто-то берет, например, под 40% годовых, когда его компания приносит 20% годового. То есть это неминуемый P начинается, с детства заканчивается. Я планировал, я не планировал. От, от меня-то это вообще как бы никто не зависит, да? То есть люди не готовы покупать, и все. То есть они ждут там чего -то. У меня основной запрос сейчас, с которым я решаю я очень лихо трачу деньги бизнеса. И это, потом, это очень редко для предпринимателя, на самом деле. Потом расстраиваются, что не хватает. Вот, не хватает даже, чтобы себе забрать. Вроде как тоже понятно, но, но опять же возникает вопрос, типа, а сколько можно потратить на маркетинг? Ну либо 200, а может 300, а может 100? Как обычно, собственник такой, найму-ка я себе управляющий, да, там, и он каким-то образом перемет наше управление, наша компания. А мы, получается, что делаем? Мы прописываем директивами, что куда тратить при определенном сценарии, плюс еще документально а, сопровождаем, что нужно делать. Соответственно, Иванова молодец, Петрову надо подтянуть, а Сидорова будешь mm -hmm. так продолжать, пойдешь домой, короче. Для эффективной передачи это, ну, прям супер необходимо. То есть, когда приходит к нам какой-то супер спец, но если он не знает, что у Сергея творится, бы об этом только догадаться, и догадаться тогда, когда придет, Uh, на «П» начинается, на сдет заканчивается, да, там. А, То есть, это такая да, ну, вот все... это, инсайты, я приобрел, да, да. поэтому я тут, там, да, записываю. Это. Нет, часть – это что-то метафизическое, а прибыль, <сас вот, деньги <сас> <сас> Очень многие чувствуют себя в безопасности, в комфорте, в неком таком. Даже, по-моему, большая сумма, кризис среднего возраста может преодолеть.